Всегда мы небеса, и вода меняет время наш рейс. На упакован твой кейс. И навсегда. и вода но ты по трапу идешь уносишь правду а ложь мы вместе Всегда и навсегда вдвоем Мы песня Мы никогда, мы никогда не умрем. Всегда. Но иногда я вижу этот полет и той в ночи самолет. И навсегда. Иногда Беру и к краб и устилай той трап, мы вместе. Всегда и навсегда вдвоем Мы песня Мы никогда, мы никогда не умрем.